Всем привет. Пока я отдыхаю от поездок вот с такой клюшкой, да, неудачное падение на этом питбайке, перелом стопы, так что аккуратней, парни, катаемся в обуви. Вот. В это время приехала ко мне вот такая приблуда, заказывала я ее на одном известном китайском сайте. Для чистки цепи, для мойки, вот такая вещица. Очень качественно сделана. Стоит что-то 2,6 доллара. Что-то там такое жесткая щетина очень. Вот такая п образная И на торце вот такая длинная щетина. Тоже такая довольно жесткая. То есть, как чистить? Нужно подвесить мотоцикл, поставить на табуреточку, чтобы колесо заднее спокойно у нас крутилось рукой. Соответственно, цепь двигалась. Можно использовать для чистки какие-то специализированные, вот, типа такого спрея. Ну, ну можно просто керосинчиком Мочить в керосин Поставить какую-нибудь ваночку С керосином Снизу сюда мочить Вот так вот держать И вращать цепь Держать можно здесь Можно где-то Где удобно Можно здесь, сверху Кому как нравится Можно сбоку цепи Вернее звезды а Вот этой штучкой удобно Откуда-то выковыривать выметать там вот вдалеке, вот где у нас ведущая звезда оттуда вот вымывать мусор грязь вот. вещица прикольная вот. поэтому когда буду мыть цепь ну, снимать вряд ли я уж буду это но использовать обязательно буду вот, для ускорения процесса то есть намочили воткнули и крутим колесо. Цепь двигается, очищается. Милое дело. Ну вот такое короткое видео. Хотел показать эту вещицу. Ну На этом пока.